Всем привет это Дима Семенищев и новый выпуск сектора джаза и наш сегодняшний выпуск будет полезен и аранжировщикам и тем кто играет на басовых инструментах потому что мы будем говорить о построении басовой линии строить басовую линию мы будем на основе 12 тактов джазового блюза и если вы не очень уверены в том что это такое вы можете остановить это видео и пройти по ссылочке которая появится здесь остановили а теперь обсудим, как же строить басовую линию. И здесь я повторю то же самое, что говорил э, в своих выпусках, которые касались гармонизации. Мы должны думать о том, в какой точке мы находимся и в какую точку мы идем. Обсудим это на примере первых двух тактов блюза. Строить блюз мы будем в до-мажоре, и первый аккорд — это до-септ, второй аккорд — это фа-септ. И, конечно же, первый такт — в большинстве случаев басист начнет с ноты до. Дальше он будет каким-то образом двигаться либо внутри аккорда, либо внутри лада, Но самое важное происходит в конце такта, на четвертую долю. Потому что на четвертую долю нужно взять ноту, максимально тяготеющую к основному тону следующего аккорда, то есть к ноте фа. И такими нотами будут в первую очередь самые близкие хроматизмы, то есть нота ми и нота соль-бемоль также мы можем э, на четвертую долю взять, например, ноту до она будет являться как бы доминантовой к аккорду фа и, например, мы можем взять ноту соль потому что она тоже достаточно близка но самые выигрышные самые сильные варианты это будут ноты ми и соль-бемоль все-таки если мы выстраиваем линию в среднем, в медленном темпе мы будем делать наши ходы более широкими и арпеджированными. Сейчас вот пример. Как видите, в данном примере, э, кроме всего прочего, я довольно часто переходил на какие-то триольные рисунки, которые удобно играются на контрабасе, да, которые звучат довольно-таки эффектно, но в них нет никаких сложностей. А если я буду играть линию в быстром темпе, я буду стараться играть ее более гомообразно, большим количеством хроматизмов, с большим количеством опиваний Если я даже в быстром темпе захочу добавить какой-то широты Я буду скорее это делать за счет октавных или квинтовых ходов И за счет использования открытых струн Вот как бы сыграл линию я Если у вас будут вопросы, пожелания, конечно же, пишите смело об этом в комментариях. Через пару дней выйдет выпуск о джазовом звукоизвлечении на контрабасе. Я покажу пару своих упражнений. Возможно, это будет интересно не только контрабасистам. С вами был Дима Семенищев. Увидимся. Пока-пока.